На самом деле на симуляторе ехать сложнее, чем на карте. Я думаю, что если мы посмотрим по временам на круге, да, то а, там тоже все будет выглядеть да, с большим разбросом между лидерами и отстающими. Вот. А так как бы и там, и там круто, но, конечно, на симуляторе требуется больше точности, больше чувства, да, обратной связи и так далее. Это в итоге очень даже понравилось, и есть желание, может быть, повторить.